Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пятница, 1 апреля, но совсем не смешно. У нас, кстати, идет целый день снег. Вот такая вот шутка, я бы даже сказал, насмешка природы. Ну что, я хотел бы продолжить предыдущую тему. Я ее назвал чуть-чуть по-другому. Не информационная война. Инвор господи не информационная война а информационная борьба объясню почему потому что я так понял что на ютюбе за слово война ролик не никак не не то, что не котируется не ротируется потому что я думаю что на слово война уже какой-то стоит блок или запрет приветствую всех кто подключается кто будет смотреть кто смотрит как раз я хотел продолжить тему пропаганды и рассказать о разных способах ее и может проиллюстрировать на каких-то наиболее типичных примерах. Вот первое это анонимный авторитет, то есть авторитет но абстрактно, то есть доктора рекомендуют по мнению независимого источника и так далее. То есть вы апеллируете какому-то анонимному авторитету, но не называете его. Второй способ это апелляция большинству, то есть все знают, всем известно, бытует мнение и так далее, потому что это тоже из, из разряда первого, то есть это абстрактно очень, все знают, и то, что все знают, ты еще не знаешь, что это прав... правильно, это из серии, что Учение Маркса верно, поэтому оно правильно. А кто вам сказал, что оно правильно. Вот. Дальше это апелляция к каким-то предрассудкам. Вот. И тоже есть обратный механизм это опровержение оппозиционной точки зрения с точки зрения ее аморальности. Есть еще такое понятие, как атака любовью. Вот. ну Вы знаете, что можно задушить любовь, если постараться Следующий, следующий способ это афоризм То есть берется какой-то афоризм И берется на вооружение Например, у войны нет альтернативы Хотя мы прекрасно знаем, что альтернатива всегда есть Дальше блестящий фантик Это такой термин когда используется что-то такое привлекательное, но за ним ничего, по сути, не стоит, только блестит, а ничего, ничего из этого хорошего не будет. Дальше. Будничный рассказ. Это использование так, такого будничного тона, несмотря на содержание, но мы как-то это все снижаем. Градус повествования. Приветствую всех, кто подключился. Вот. Дальше. Вот как раз подходит вославление героев. Цель этой техники в том, чтобы показать нейтрально настроенным людям силу духа, храбрость и справедливость действий борцов за свободу. Но это сейчас просто не в бровь об а глаз. Следующее это дезинформация. Но это классический момент, когда просто информация. Не соответствует действительности, это те же самые фейки. Вот следующий демонизация врага это тоже сейчас очень модно, когда из врага делают демона, что он человеческий посыпает, причем с двух сторон делается: аморальный, безжалостный, коварный, кровожадный и так далее. Вот следующий способ забалтывания. Это, это когда такая вот важная тема, просто забалтывается и уже не воспринимается, потому что если все время говорить халва, то во рту слаще не становится. Дальше игра с масштабом, когда из мухи делают слона и наоборот, когда один какой-то отдельный факт преподносится, как какая-то тенденция и конкретный случай выдается за какую-то политику. И то же самое, когда какой-то... Важное какое-то событие происходит, а вы говорите, это что-то частное, это не, не тенденция. Вот. Избирательная правда, это, это очень такой классический способ. Пропаганду он широко использовался в советское время, когда нам рассказывали о гнилом, как говорится, западе. И говорили, что там люди живут очень бедно, там безработица, люди ночуют под мостом. Забастовки, акции, протесты и так далее Это была только часть правды Но нам почему-то забывали говорить о том Какое у них пособие безработицы На которой можно спокойно жить и не тужить Нам этого просто не говорили И это вот такая была избирательная правда То есть брали то, что, то, что соответствует их логике И можно это все уложить какой-то трафарет. А то, что выпадало, то, что не вписывалось в эту логику, естественно, просто не сообщалось. Вот такая вот избирательная правда. Приветствую Ивана Усачева. Дальше когнитивный диссонанс, это, так сказать, разрыв мозга, когда это тот же аксиомарон, когда сочетается несочетаемо, даже не хочу прояснять, что это такое, ну, это достаточно такой известный способ манипулятивной техники. Дальше, козел отпущения, это перекладывание на какую-то одну некую группу, ну, вот этот любимый лозунг, где вы были, собственно, 8 лет, ничем не занимались, теперь возмущаетесь. Так, что еще интересно, ну, вот контроль, контроль на, на обстановка? Вот, культ личности, но ну это понятно, что это даже не надо объяснять. Какой-то э, берется такой героический пример. Можно из современности, можно из прошлого и доводится. Ну вот культ личности, вспомните Сталина культ личности, для чего был э, доведен. Вот лингвопропаганда, это использование каких-то определенных речевых клише, и Художественной выразительности, чтобы это как-то все э, при, преподнести. Э, вот, э, логическая ошибка это когда э, допущена э, специальная э, ошибка, и, э, и из ложного уже, так сказать, посыла идет, естественно, неправильная. Э, неправильное толкование, но ну, я могу привести такой классический пример софизма, знаете, такая есть э, древнегреческая такая теория, когда э, вот именно создана логической ошибка, то есть изначально выдается ложное осуждение, а потом из него делаются выводы. Например, что у палки есть две середины. И как это объясняется? Говорит, вот вы ломаете палку на две части, и у каждой части есть своя середина но здесь есть логическая ошибка потому что когда вы ломаете палку на две части уже получается у вас не одна палка а две и у каждой отдельной палки естественно своя середина ну вот такая вот логическая ошибка дальше это ложная дилемма это черно-белый цвет то есть кто местами, тот против нас это очень такая популярная вещь и вообще я, по-моему, уже где-то говорил о том, что пропаганда вообще очень упрощает мир, делая его черно-белым. А мир, насколько мы знаем, цветной, объемный и сложный. А тут все просто. Значит, кто не с нами, тот против нас. То есть, если я, условно говоря, противник Путина, то я автоматически должен быть сторонником Зеленского. А я могу одновременно быть и противником Путина, и противником Зеленского. Но это никак не может вписаться в современную российскую пропаганду. То есть, кто не с нами, тот против нас. Приветствую Галю Концевич из Израиля. Дальше ложь. Ну, ложь, это и в Африке ложь, да понятно. Это та же дезинформация. То есть, когда вы выдаете э, за правду какие-то непроверенные данные и просто обманываете. И, или говорите то, чего не было, или то, что было, со знаком минус или со знаком плюс. Навешивание рукопа, это вообще любимое. Занятия, это еще идет, ну, такой классический пример, это с одной стороны вата, с другой стороны какие-нибудь там укропы и, и так далее, то есть, или колорады, да, жуки, вот, это, это очень удобная такая система, вот, нарушение, нарушение причинно-следственной связи, это такая очень удобная логическая Уловка, например, серийное убийство с детства укликался почтовым марком, исследователи филиталии превращает людей в безжалостных э, убийц. Но это та же самая логическая ошибка, которая специально э, создается, и э, вот при, приветствую Оксану Зайку. Э, здравствуй, Оксана. Э, э, значит, это тоже самая логическая ошибка, причем осознанная, потому что ошибка бывает случайно, а это такая вот осумшка. Так, насмешка и ирония, но это когда вы своего оппонента пытаетесь высмеять и, ну вот по поводу того же Зеленского, говорят, что он наркоман, клоун и так далее. Ну, насчет клоуна, это, это как раз клоун, это выше комплимент для артиста, так что когда вы его называете клоуном, это еще ничего не значит. Приветствую Галину Мельникову. Вот, неизбежная победа, но это понятно, что победа неизбежна, поэтому все, все на нашу сторону перебегайте. Так, дальше неявное утверждение, когда нет прямого какого-то текста, есть какой-то подтекст и, или какие-то намеки. Теперь обобщение. Это тоже такая известная техника, когда я уже говорил, из мухи слона. То есть, когда есть какой-то один факт, а вы на основании этого единичного факта уже создаете целую теорию и многоходовочку какую-то. Хотя это может быть совершенно случайное событие, не связанное ни с чем, но вы на основании него делаете далеко идущие выводы. Дальше оправдание, но ну, вот в данном контексте это оправдание жестокости, оправдание э, какой-то брутальности, ну, вот опять же, кто не с нами, тут против нас и так далее. Вот. Есть еще такое понятие, как отвлекающий э, маневр, э, вот, когда э, делается акцент на какие-то совершенно неважные вещи и весь фокус э, внимания уходит туда. Ну, например, вы начинаете говорить, это случилось утром, и нет, это случилось днем, это случилось вечером, и забалтываете эту проблему, потому что уже не важно, что случилось, а важно, когда это случилось. Ну, очернительство, это понятно, это тоже классика жанра, когда вы пытаетесь своего оппонента очернить, причем уже это можно использовать, как говорится, все методы в кавычках хороши. Вот, перенос, это отличная такая схема, это когда вы свои, так сказать, грехи переносите на других, и вот такой вот есть перенос, когда вы обвиняете своих оппонентов в жестокости, в непоследовательности, в чем-то таком, а это, собственно, ваш портрет, можете подойти к зеркалу и посмотреть на свое изображение. Дальше это переход на личности, ну вот, например, вы глупы, некрасивы, поэтому ваш Тезис не верен. Какое отношение имеет твоя красота или твое уродство к тому, что ты говоришь? То есть это, или это из серии, а еще шляпу надел, или очки надел. В общем, вот. Так, повторение. Повторение, мать учения. Я, кстати, раньше приветствовал Максима Шадрина и Алексея Красовского. Сейчас я вам помашу, друзья. Вот, повторение, мать учения. Я, честно говоря, мне казалось, что повторение, наоборот, как-то работает против пропаганды. Потому что когда одно и то же, как шутка, знаете, один раз рассказал, второй раз рассказал, третий раз уже просто не смешно, потому что не срабатывает. А здесь как раз срабатывает. И вот пример, когда они говорят, что нацисты сами себя обстреливают, это они сказали раз, сказали два, сказали три... И мне казалось, что не четвертый раз это уже не работает. Нет, это работает, потому что это формирует э, сознание. То есть, если с первого раза люди этого не запомнили, то когда вам на 25 раз говорят, то вы это просто уже под коркой начинаете воспринимать. Э, вот Подмена э, тезиса темы – это та же логическая ошибка в доказательстве. Об этом э, э, тоже я говорю. Дальше. Подмена факта мнением. То есть, вы говорите, опять же, есть мнение о том, что... «Колхоз – дело хорошее». Это мнение, а ничем оно не подкреплено, приветствую Николая. Вот, что еще? Полуправда, я уже об этом говорил. То есть, берется часть правды, вторая часть просто утаивается. Но она важна, потому что нет полной картины. Вы берете только то, что вам выгодно, а вторую часть вы просто умалчиваете, делая вид, делая вид что такого нет. Вот я уже приводил пример с безработицей на Западе, да, в советское время. Вы говорили, что она высокая, но вы не говорили, что э, пособие такое, что человек может спокойно существовать и не чувствовать свою какую-то ущемленность. Ну, по, по, по поводу повторений я говорил. Э, преувеличение деталей – это тоже, когда вы преувеличиваете какие-то вещи э, общие, да, и э, вам кажется, что это то есть можно э, раздуть это все до слона и выше. Вот, что еще? Принцип контраста. И вот еще есть провоцирование неодобрения. Это значит техника, чтобы убедить целевую аудиторию выступать против определенной идеи. Вот. Дальше путаница, намеренная неопределенность. Да, это тоже часто используется, особенно когда есть какой-то факт, и вы начинаете придумывать разные Объяснение этому факту, да? Ну, вот давайте возьмем классический пример с отравлением Навального. Значит, сначала была версия, что у него была сахарная кома, да, диабет. Потом, что он отравился алкоголем. Потом, что действительно было отравление, но отравление... То есть, произвели его соратники. Дальше была версия, что отравление произошло в самолете. То есть, каждый раз подбрасывалась какая-то новая идея, и человек просто запутывался в этих многочисленных версиях. Вот. Так, что у нас еще есть? Так, свой человек. Это когда вы в своей полемике опускаетесь до, так сказать, бытового какого-то уровня и разговариваете на языке простого обывателя, не пытаетесь употреблять какие-то сложные термины и сентенции. Дальше сенсация, но это, это, конечно, первое дело в современной журналистике, когда, например, в заголовок вы выносите какую-то... Сенсацию. Да, например, Пугачева умерла, а потом выясняется, что то совсем не та Пугачева, а миллионы посмотрели эту статью, потому что заинтересовались заголовком. Вот. Что у нас еще есть? Вот слоганы это такие короткие метки фразы, которые используются. Ну, вот помните, враг не пройдет, победа будет за нами и так далее. Вот. Справедливое насилие это когда оправдывается насилие, что вот в современных условиях, так сказать, уже не до доброты и не до милосердия. Ну, стереотипы это понятно, что тоже мы живем в плену стереотипов. И что еще? Упрощенчество проче... я уже сказал, что когда сложные вещи упрощаются, и последнее это вот цинизм, когда все пытаются какие-то вещи все-таки оправдать, несмотря на то, что я уже говорил. И вот одно из последних, это эмоциональный резонанс, это какое-то взять событие, произошедшее давно, и его как-то подтянуть, нос, ну, вот, например, Великую Отечественную войну сравнить с современными боевыми действиями. Ну, я вот так очень конспективно рассказал ну, видите, почти 20 э, минут на это ушло, потому что действительно много этих техник. Э, они используются очень активно, регулярно. И э, еще раз в конце хотел бы сказать, что к любой информации надо относиться очень осторожно и скептически, потому что э, мы понимаем, что все владеют этими техниками, и нужно очень внимательно, осторожно относиться и э, обращать внимание на источник, первоисточник, и не попадаться на шутки той же панорамы. Вот сегодня, 1 апреля, понятно, что будет много попыток выдать какую-то информацию. А потом скажут, ну это же была шутка 1 апреля, никому не верю. И э, хотел уже вспомнить по поводу 1 апреля. Я работал в Хаке, в Центре народного творчества, и вот мы... 1 апреля решили разыграть сотрудников, я уже не помню, кто написал табличку, что вход со двора, а прикол был в том, что двора там, то есть двор был, но, но входа там со двора никакого не было, и все шли во двор, потом возвращались и, в общем, были с одной стороны недовольны, с другой стороны смеялись, потому что это такая была э, шутка. И еще есть такой классический розыгрыш 1 апрельский, э, когда, э, приветствую Бориса-фабриканта, вот, Александр Штром тоже нас смотрит. Такая, ну это классический вариант, когда на каком-то предприятии вызывается мастер, и ему говорят, беги срочно к директору, там нужно прибить какой-то портрет, возьми молоток, гвозди и все. И пока он бежит к директору, этот даже сотрудник звонит, Директор говорит, сейчас придет мастер там Иванов. В общем, будьте осторожны, потому что он сумасшедший, он с молотком будет сейчас бегать. И, в общем, ну, такой вот, не очень умный, но ну, такой вот э, розыгрыш. И еще есть розыгрыш, это классический телефон, он не связан с 1 апреля, но э, я его так теоретически знаю, потому что я не знаю, кто-то его применял на практике или нет, но он заключается в том, что, ну, это еще в советское э, время, звонок, вы говорите, что это звонят вам откуда-то с... в общем наберите воду, проверка воды в общем наберите полную ванну горячей воды ну, человек набирает горячую воду потом через 10 минут второй звонок, спрашивают горячая вода есть? да, набрали ванну? да ну в общем готовьтесь, мы сейчас приведем кота... слона купаться не знаю насколько это смешно вот, но есть еще более грубая шутка насчет провода, не буду ее вспоминать. Но вообще, конечно, сейчас время очень такое тревожное, и сегодня я бы вообще воздержался и других предостерег, от шуток и от всякого юмора, потому что э, сегодня не до смеха, потому что очень тревожное, напряженное время, и э, в прошлом году из-за ковида тоже такое было нехорошее настроение, сегодня совсем плохое, э, так что апрель апрелем, а настроение совершенно не э, праздничное, хотя это считается днем юмора, смеха э, всегда проходили юморины, э, вот вот Вадим Петров говорит, что многое говорите правильно. Спасибо, что многое. Ну, наверное, что-то я говорю, по его мнению, неправильно. Но это, это нормально, у всех тут есть разные мнения. Я как раз выступаю за э, диалог. Если есть какие-то пожелания, пишите, какие-то возражения тоже. Пишите, хочу опять немножко поругать наших э, моих зрителей, что они так пассивно себя ведут, только смотрят и почти никак не комментируют, хотелось бы какой-то интерактивности с их стороны. Да, и вот сейчас очень модная такая тема, как вот разговаривать с людьми с противоположной точкой зрения, с оппонентами. Я считаю, что вообще это бессмысленно с ними говорить, потому что они находятся на своей волне, они не воспринимают ни критику, ни какое-то альтернативное мнение, и совершенно им оно неинтересно. И это неважно, за не или против. В любом случае, они пребывают в своей какой-то такой... Да, вопросы принимаю, пишите, пожалуйста. Они пребывают в, в своем таком мире каком-то иллюзорном. И с другой стороны, когда... Тоже есть такая крайняя точка зрения, что вот надо почистить так называемую френд-ленту и сказать, что вот я оставляю только всех своих сторонников. Тогда у вас не будет объемной картины мира, вы будете пребывать в какой-то эйфории, вы будете читать только положительные какие-то отзывы, все будут вас хвалить, говорить, да, правильно, Женя так, так правильно написал, вот, и это будет тоже неправильно. С другой стороны, если у вас будет там какой-то дисбаланс оппонентов, то у вас тут вот тоже будет какой-то искривленный Поэтому я бы несколько оставил бы оппонентов так, вменяемых, и, конечно, интересно читать, не обязательно их иметь, так сказать, в друзьях, Их, на них можно подписаться и просто для общего развития читать и смотреть, что, что происходит. Вадим, пишите быстрее вопросы, потому что время потихонечку заканчивается, еще есть 5 минут. Я выбрал такой получасовой формат, я считаю, что он наиболее такой адекватный. Ну, тогда э, еще несколько слов по поводу переговоров, э, которые состоялись во вторник. Тоже здесь были совершенно диаметральные точки зрения. Кто-то сказал, что это чуть ли не прорыв, кто-то сказал, что это э, очередной какой-то маневр. Дело в том, что самый главный вопрос, который почему-то всегда э, остается в стороне, это прекращение огня. Вот это главный вопрос, хотя бы временная. Но почему-то все говорят о каких-то высоких материях, о э, статусе, о безъядерном каком-то, э, без, э, статусе Украины. Вот вопрос пришел. Есть ли у вас мысли, что делать с Калининградской областью, если Россия развалится? Ох, ну... Вообще, конечно, если исторически так мыслить, конечно, Калининград достался Советскому Союзу просто на правах победителя. Мы помним эту всю историю. В общем, исторически никакого отношения Советский Союз к Калининграду, то есть к Кёнигсбергу не имел. И так, если следовать логике, конечно, нужно было бы его вернуть в немцам, то есть федеративной Республики Германии. Но, насколько мне известно, у немцев нет такого большого интереса к этому региону, потому что они уже с ним попрощались, и я думаю, что во-первых, нет никаких сейчас предпосылок для того, чтобы говорить, что действительно Россия развалится и перестанет существовать в нынешних границах. Я хочу просто напомнить или сказать тем, кто не знает, что больше, около 70%, даже 80% российских регионов находится на дотации центра, то есть Кремля. И таким образом, если они отделятся, то кто их будет кормить? Сами себя они прокормить не смогут. Та же Чечня, например, тоже получает дотации из центра, из Москвы. И вот вся экономика российская так построена, Точно так же, как советская, вы помните, что были так называемые колхозы-миллионеры, которые кормили отстающие колхозы. И здесь все так вот сделано очень так ненавязчиво, да? когда все распределяется в центре и выделяются суммы регионам. А у этих регионов, с другой стороны, нет никакого интереса и стимула и мотивации как-то развиваться и увеличивать свою какую-то нагрузку, то есть, я имею в виду экономически, чтобы повышать потенциал. Так, приветствую Наташу Рафаевич. Думаю, правильно ударение сделал. То есть ситуация такая, что вот регионы, дотационные, они себя чувствуют как иждивенцы и просто паразитируют на этом. И у них нет, как я уже сказал, никакого стимула развиваться, работать лучше. Они знают, что в любом случае они получат денежку из центра. И вот такой вот замкнутый круг. А каким-то образом, естественно, нужно развиваться вот спасибо интересно хорошего дня спасибо оксана что посмотрела ну что я буду потихонечку закругляться хотя можно было и, и подольше задержаться но я знаю что у людей дела хотя сегодня пятница накануне в Вуханенты, как он называется, викенда, то есть выходных. Конечно, вот я не договорил по поводу переговоров, вот закончу эту мысль. Я считаю, что самое главное это говорить о прекращении огня, потому что статус безъядерный, нейтральный. Это очень важно, и гарантии безопасности важны, и территориальные какие-то споры, это все очень важно, но когда происходят боевые действия, очень важно и хотя бы прекратить на некоторое время. Но с другой стороны, это можно все использовать как какую-то перегруппировку войск и так далее, то есть здесь очень все сложно и неопределенно. Ну что, дорогие друзья, подруги, все, кто смотрел, все, кто будет смотреть, я все-таки размещу это еще в других соцсетях, в том же Инстаграме, который сейчас вроде как под запретом в России. И хочу всем пожелать, прежде всего, здоровья и будем следить за тем, что происходит в Киеве и в других городах Украины. Всего доброго, до свидания, успехов!